Здравствуйте. Угоре вечер. А вы откуда? А я живу в Италии. А я живу в Ленинградской области, в городе Новаваделья. Холодно у вас. Ну, так, относительно. Ми минус два, по-моему, сегодня было. И у нас похолодало. Днем у нас тепло, но вечером у нас холодно. А в каком именно городе в Италии живете? В Риме Столица, да? Из, из, из римских достопримечательностей для меня только Римские Волки, футбольный клуб Рома А ну мы и болельщики Вы тоже болеете за Рому? Да, у меня муж итальянец ага. эм, У него дядя э, 30-х годах, годах был и, э, вратарем сборной Рим, Рима. Ну и вот у них от дяди, дядя их с детства водил, когда они были еще детьми, э, водил их на стадионы. И, ну, и у них это передается. Ну и я. Мне всегда нравился футбол. У нас-то неч нечего было смотреть в телевизоре тогда, в наши советские времена. Я смотрела футбол в хоккей И я любительница спорта Когда приехала сюда рука Не будешь смотреть футбол О, мы упу упустили одну важную деталь Егор Валентина Валентина раз знакомству Вот И вот так вот Сегодня выиграла Рома Я вот последнее некоторое время что-то не, не слежу за Ромой Я больше за лондонским арсеналом Я вот как-то так переключился ну, там, по-моему, Наполе, да, сейчас э, в Адамы. Наполе. Ювы, ревентусы. Хапнул минуса. Хапнул минуса, это вот я. Так они, мне кажется, даже в Сирию убить пойдут. Ну, они любят туда-обратно прыгать. Им ну, палец. там у них э, раздел власти начался, там вс. В, в начале нулевых же у них то же самое было. Ну там коррупция какая вообще, была. Вообще, ну вообще прям. Так они давно, они столько всего выиграли, но ну, незаслуженно. Я не знаю вообще, зачем это. Э, вот так их прославляют, им все позволяют. Все было скоррумпировано всегда там. Италия, она такая, да. Италия, она такая. Тифози-мафиозе. Созвучные слова на каком сейчас месте Рома идет? Напомните, пожалуйста а я не знаю точно Или, значит, это мой муж следит я не смотрю потому что у меня муж когда играет сильно матерится и я не люблю мат и итальянский я... особенно да? итальянский ну и я не люблю и я вообще не люблю мат и поэтому сегодня тихо спокойно смотрел. Был парень моей дочери, они смотрели вместе, и я слушала отсюда результаты. Сейчас а на четвертом, мне кажется, место. Ну, там, Наполи, оно хорошо вперед ушло. Где-то 15 этих самых. Точно не скажу, надо посмотреть в этом самом. Да. 2-0, Рома Эмполи. Си-си-си. Вот да. Гляну. Сейчас я вам скажу, классифика да, такая вылупит. И Банье с Тэмми Абрахам забили по голову. Mm. Рома на третьем месте. но У них на матч больше. Си-си-си. Sí, sí, sí. Рома на третьем месте. 13 ну, а очков так... отрыва у Наполи, Нифига нет. Да, да. Наполи... Ну, с Наполи проиграла Рома. Но... Ну, ничего страшного. Все будет нормально потихонечку-потихонечку выберемся. Наполе-Бендика становится, но не столько Наполе, меня интересует и Интер, ну, хотя бы второе место было бы неплохо, хотя второе место это Напрямую, не в Чемпионов. вот это меня интересует. Мне, мне вот единственное, что вот не нравится и особо непонятно вот в итальянском чемпионате по футболу, то что, блин, нифига себе, я нашел в 4-летке Женщину, с которой можно в футболе разговаривать. Запишу этот день себе куда-нибудь. 5 февраля. Чудесный день. Вот. Все. Что у них там есть такие правила по, по арендам, что там один игрок может на 30% одному, на 30% другому, на 30% другому. Да, Да-да-да-да-да-да. Потом у них э, есть такое вот либусы, э, конверты когда идет и меркату, как? когда их продают, я не знаю, как на русском языке это говорится, Я уже так давно здесь не стали, и многие вещи... Ну, видно. трансферы, трансферы, да, вот эти... Вот. Да, и они потом эти, эти конверты открывают и смотрят, у кого больше ставка на игры, а, и тогда тут забирают. Да-да-да, так здесь. Ну, это примерно так же, как Челси, в это зимнее трансферное окно на 800 или там на 600 миллионов закупились, но эту... Эти все сделки, они растянули типа небольшими выплатами на 8, пять шесть лет. Там. Но ну, сейчас их, их по-моему, тоже сейчас опустят за такие уходы от э, Pairplay трансферного. Ну, это запрещено. Здесь стараются в Италии не очень-то все это делать, потому что потом, особенно э, Рим, э, ну, квадрок, э, команда Рима-Рома, э, они всегда за ними всегда очень сильно следят, потому что всегда Рома как бы не была, она всегда была сильной командой, но не позволяют много ей. Она, они ее видят как, не знаю, как всегда вот такие э, команды северной Италии, как Интер, Милан, Ювентус, э, ну Наполе это несколько лет как они начали, но ну, не, несколько лет как они Среди первых. Да. они где-то а. в, в середине прошлого века тоже были хороши да да да когда был этот э, как его, аргентинец Марадона, Марадона тогда да, они да, да, да, да, были да. достаточно сильными потом они были очень много в серии B потом они вышли уже в 2000-х потихонечку начали начали, не помню, если они были точно, вот я ошиб, ошибаюсь, я не помню, лучше промолчу. Вот это то, что не знаю, лучше не говорить. Но много лет они не, не выбивались на пол. А эти северные э, столицы, э, северные города Италии, они всегда как? Считают себя богатым и исподнятым носом свет. И они постоянно, вот и Рим, как-то вот, и, ну, команду Рима, они как-то вот так вот где-то заслуживали вот, арбитр, неправильно, арбит, арбитраж. Потому что очень большая коррупция там, потому что большие деньги на И это прям видно ну, насколько, я, насколько я знаю, Рома-то в таких корруп коррупционных скандалах никогда особо-то не заметил. Так, правильно, потому что если бы была бы, ее бы так бы опустили, что она никогда бы не вернулась. И поэтому, э, как сквадра э, Рома, ну, э, команда Рома, они всегда все делают, может быть, там какие-то махинации тоже делаются, но такие все легкие-легкие, чтобы не было больших после этого, как... Э, последствий. Последствий, но, я на итальянском думаю все. Да-да. А вы да. кроме итальянского какой еще язык знаете? Говорю на русском, на молдавском и с Молдавией. Ага, я понял. У меня просто в университете, сколько там я, 6 лет назад учился, нам преподавали испанский, препод был э, ну, испанец, родом из Чили. Вот. И он, мы с ним как-то спорили, он тоже сколько-то лет прожил в России, хорошо на русском говорит, ну тоже с акцентом. Я ему говорю, это же я говорю, я более-менее знаю английский, но практики нету. Поэтому, когда вы мне преподаете, казалось бы, ту же самую романскую группу, я зачем-то все неправильно понимаю, у меня все ломается в голове. Они оказываются разные. вот, ну, Английский и испанский. Я говорю, на какой больше похож? На итальянский? Он говорит, нет. Испанский больше похож на... Блин, забыл. Короче, португальский больше похож на итальянский но... No. не? но... No, но... No, no, no, no, no. no. в общем по итогу знание какого то английского мне мешало изучать испанский потому что разные группы, языковые группы вот молдавский похож на итальянский достаточно сильно как язык потому что если собрать диалекты всей Италии соберешь Молдавский язык. Думаю, да. Думаю, да. Потому что... Ну, Кар... да. Романы, Ромелы, вот это вот все. Но, не путайте, вот это уже второй человек мне говорит, мне парень один э, с Краснодаром сказал, говорит, а выглядит на цыганку не похоже, где-то я тебе сказал, что Молдаване цыгане. Ну, все же говорят, что Молдаване цыгане. Я говорю, ребят, у вас вот такое ошибочное мнение о Молдаване. Молдаване все, что хочешь, но не цыгане. Я не знаю, почему говорю, у вас вот это вот и э, вот это вот все в голове, вот постоянно вы все думаете, что Молдаване цыгане. А сегодня один украинец мне сказал, говорит, ну вас же в Советском Союзе всегда же гнобили. Я говорю, да кто вам это говорил? Кто вам это говорит? Говорю, да неправда это. Мы всегда, молдаване, считали тупыми. Я говорю, ну и про вас тоже говорили. Говорю, сколько анекдотов шло. Ну, про нас же не говорили так, что мы мать родной за кусок сала продадим. Нет, я из детства и своего, да, вот из 90-х, когда мне там, сколько, 10-9-12 лет было, я вот помню... Такие анекдоты встретились э, хахол, грузин и русский. Вот, что молдаванин был в этом анекдоте, но ну, не помню. Ну я вот, ну, я ему сказала, говорю, ну и про вас говорю тоже такие вещи шли. Лучше, пусть они скажут, что мы тупой народ, а вы за кусок саломатера будем продадите Ну мне кажется, что хуже из этого. Глупого ума можно сделать потихонечку, потихонечку научишь читать, там еще что-то расскажешь ему, что-то. Как-то можешь объяснить, а продажную тварь не так легко из этого всего вытащить, ошибаюсь. А вы давно уехали-то из Молдовы? 25 лет назад. О. А вот этот вот э, развал, когда вот, ну, пошло вот э, Принестровье, Гагаузия? Я было... была дома, была война в 92 году, я уже была большая девочка. Гагаузию помните, да? Так я живу рядом, 10 километров от Гагаузии. У меня подруга. Вот сколько она по площади? Просто у меня была одна девчонка, вот когда я вот ну в универе учился, одногруппница, но ну, мы не сильно общались. Я просто узнал, что она с Гагаузии. Вот начал чуть-чуть интересоваться, узнал, что это вот как бы малый народ, какая-то. Я так и не понял, сколько по площади вообще вот этой. Их... А Молдавия же маленькая. В а вот было... а сама Гагаузия. Сколько? там пару деревень, там ничего такого, а, там все маленькое то есть они просто гордый народ, да? <foarte teenagers> <сос Such> о, там молдаване что же, молдаване тоже и <сос Đây> что же они такой малой численности не могут договориться, ну я не знаю ну, а да, нет, договорились, молдаване, сейчас Гагаузия в автономии, часть тихо, спокойно а, то есть, ну Гагаузия часть Молдовы да, они автономны, но э, субъект, который относится к Молдавии. У них э, молдавские деньги, у них молдавское правительство, но у них есть свое э, региональное правительство. У них есть э, президент, э, как они Башкан у них женщина сейчас. Они в основном все русскоязычные, у них русскоязычные, потому что у них есть свой язык, он сувский язык, они на турецком говорят, да, но ну, like, да, ну, они э, ортодоксы, крестьяне, и э, такой, у них свой язык, но э, они нормальный, спокойный, хороший, добрый народ, со своей культурой, очень традиционалисты, как и мы, молдаване, у нас в Молдавии Традиции наши очень-очень сильно соблюдаются до сих пор, несмотря ни на что. Нормально, тихим было, там конфликт был в 92-м в Тренистровье, но умные люди его приостановили, не смогли договориться до последнего, до конца. Но договорились, хоть нет войны, хоть остановился этот процесс. С Сагаузи был, как, было какое-то столкновение, но это пару дней там все успокоилось, они договорились, все тихо, спокойно. Но да хотя бы было бы так в Украине, если бы они бы э, соблюдали эти местные соблю... соглашения. вот, вот, вот, соблюдали вы, бы руки. Я поэтому хотел подвести, что получается Сагаузи э, по, по тому же самому принципу, да, как а она, Украина, ну, вот. соглаш... и Украина по мирским соглашениям, также Сагаузи. Я вот к этому шла, да, А да, разве да. Мы живем. Маленькая страна. И у нас нет границ. Мы едем один к другому. У нас нет границ. Мы все общаемся. У нас мы туда, наш медвежный брат ездит постоянно за покупками в Гагаузу. Там 20 километров от их деревни. И они им нравятся. Все общаются. Все нормально, все спокойно. Нет никакого... Хочешь на русском, говоришь, хочешь на, на молдавском, у нас нету такого в Молдавии. У нас, я вам хочу сказать, не, так как у меня была проблема в прошлом году, мама умерла, и вот я мне приходилось три раза лететь в Молдавию. Ну, там документы, вся эта ерунда. Я на молдавском писать не могу. Я не знаю грамматику молдавскую, несмотря на то, что я молдаванка. Но я знаю разговорную речь. А в школе-то я училась в русской, и это самое, у нас вот эти вот все анкеты, где вот заполняешь, есть на русском и есть на молдавском, не притесняется. Шикарно. Все, и все люди живут, я как общалась на русском, так и общаюсь. Если мне кто-то из Молдавании что-то скажет, я скажу, на каком хочу, на таком и говорю. Вы же к демократии идете. Так давайте будем свободными говорить, кто на каком языке хочет. Классно, классно, Поэтому, вот если бы они бы соблюдали, сейчас бы Донбасс был бы их украинским. Да, и да. никто бы не. А они начали притеснять людей. Их не... же, же на это все подталкивает их, это, господа, из-за а... из большой лужи. Ну, эти господа, они же, у них вот так вот поперек горла Россия, потому что единственная страна, которых не смогли поставить на колени. Да, да, да. И они пробуют, пробуют, пробуют, пробуют. Мне обидно, что очень много русских эм, говорят, а, вы за? Говорят, да. Я женщина, я мать. Мне жалко. И с одной стороны, и с другой стороны. Мне жалко ребят. Вместо того, чтобы они создавали семьи, рожали детей, чтобы у нас больше людей было в той же России, в той же Украине. Потому что численность... Э, ну как, э, рождается меньше детей, и за это вот нехорошо. А сейчас умирает цвет. Э, Валентина, вот мое... по, поэтому дико, прошу прощения. Пожалуйста, не переключайтесь. Мне очень буквально на полторы минуты отойти нужно. Сейчас вот у okay. меня пузырь. Я очень okay, хочу okay. продолжить диалог с вами. Пожалуйста. Okay, okay. Спасибо за понимание. Да ради бога. 19 лет прошло с тех времен, когда я последний раз у женщина отпрашивался в туалет. У меня, у меня сегодня 20 лет вечер встречи выпускников, я не пошел, я там никого не знаю и знать не хочу, я их забыл, там собрался какой-то не тот контингент всех моих одноклассников. Тех, кого я и так вижу, я их и так вижу, а те, кто туда пришли, я мне, не я им не интересен, не они мне не интересны. Вот. А так вот ну, после школы я там еще Получается, у преподавателей отпрашивался так что... По сути, вечер учу... встречи произошел. Я очень давно школу закончила, поэтому... Очень давно. Да и не поехала, наверное, с, Молдави... с Италии в Молдавию на вот это. Вот. Я не люблю холод. А сейчас у нас холодно в Молдавии. Холодно. Там минус 4, наверное... Да, это холодно, да? Для, для меня холодно мне тепло Мне тепло в минус 4 в Ленинградской области нет, нет я сейчас вот на этой неделе обещают похолодание это будет температура Днем все равно плюсовая а ночью э, минус один, минус два так это для меня я не знаю что будет катастрофа а где сейчас ну, то ваш супруг? а где сейчас то ваш супруг? В зале с моей дочкой смотрят документальный фильм про Памелу Андерсон. Ой. А сколько дочери лет? 26. Буду а, 26. тогда можно смотреть. Просто все документальные фильмы про Памелу Андерсон уже идут с категории 18+. Все нет, у меня дочка взрослая, у меня дочка взрослая. Да, да, да. Ну, ну и я взрослая, мне 52. Там Памел Андерсон просто даже в документальных фильмах уже 18+. Ну, да. Требует ограничения. Да, да. Ну она рассказывает такой э, о, о, о, о, о, о биографический документ про биографию, ее. она рассказывает о себе, о, о, о, о всех ее приключениях. Я жизни. помню это, лет 20 назад одно из первых порно, что я увидела, это было с Фамелом Андерсон ну вот я не нравится порностью не знаю почему вы мужчины смотрите такие вещи а я не люблю себе эти вещи или потому что еще молодая а вы молодая конечно вы созреете еще да еще нету вот этого. не но выглядите вы гораздо моложе чем 52 чем с 1 я вот так у нас жизнь, жизни да. да. я еще даже помню в своей молодости фильм «Греческая смоковница» ты не слышал? надо посмотреть вспомнить да, там, там какая-то такая легкая ненавязчивая эротика с такими элементами порно вот и... я вот ребенок все-таки советского союза мы так нравились советские фильмы потому что мы все были какие-то такие -таки, да. Без, э, ну, всегда же говорили, что в Советском Союзе не было секс-быту. Но в фильмах, да, в фильмах были такие чистые, приятные, такие вот... Сейчас чрезюрно много э, фильмов показывают, потому что много такого вот... Э, стараются всегда вот немножко эротики, немножко вот и как бы думают. Я не знаю, для какой публики эти фильмы делаются мне 36, вот, ну, скоро будет 37, я в какой-то момент, э, ну, наверное, лет 30, смотрю, вот, мы ну, просто гуляю по, по, ну, там, по Питеру, по своей э, родной Ладоге, смотрю, и вот идет молодежь, там, 9-й, 10-й класс, и за всякими этими своими вейпами, матерятся, что-то с телефоном, все смотрят, я думаю, блин, потерянное поколение, а тут вот где-то месяца три или четыре начал заходить в чат рулетку, и смотрю, э, вот это вот же самую молодежь, не которую у меня там во дворе один-два человека по а просматриваю, больше аудитории. она ни хрена не потерянная, они вежливые, они культурные, с ними есть о чем поговорить. А, Когда-то, блин, да, в декабре общался четверо девчонок из, по-моему, Читы, то есть, ну, в общем, с Урала. Они так культурно разговаривают и вот, ну и поддерживают те, темы какие-то, и воспитаны без, без матов, без всяких вот этих вот, даже того же самого этого. Глупого, я думал, что сейчас вот для этого поколение Моргенштерн это все. Они говорят, мы такого не слушаем, мы такого не понимаем, зачем нам этот бред. То есть поколение это не потерянное. Сегодня, сегодня тоже случайно где-то часов пять назад наткнулся на стрим э, девочка из Хабаровска ей 22 года и она тоже вежливо общается общается с чатом э, не матерится и тоже то есть поколение это не потерянное то есть это я, возможно, от человека и, зависит я разговаривала с двумя мальчиками сегодня откуда-то а из Сибири сказали одному 22 другому 27 такие хорошие мальчишки очень, так они красиво, хорошо разговаривали, но они забили даже э, Лермонта, говорит, вот я его раньше не понимала, сейчас мне он очень нравится. Так да, да, меня аж молодцы, молодежь, это камушек и. Конечно. Это во многом все-таки от человека, от родителей и вот именно от физики. Родители. <кхм> Родители э, э, э, и те, что друзья вокруг, э, правильный выбор друзей и общество, общество, школа, все. и общество тоже, наверное. И, общество я не сказала Я наверное. думаю, и жизненный опыт и правильные выводы, если есть. Мне кажется, не столько родители, а сколько вот именно э, ген, вот, который вот если есть у тебя генетически заложен э, такой вот. Ну, э, стремление как бы к развитию, к пониманию, то ты и будешь э, человеком, а если ты а? Вот, зародился говном, то никакие э, хорошие родители и никакие хорошие воспитатели и друзья тебя не исправят. Ну, конечно, конечно, конечно, это тоже правда, да -да. к сожалению, да, это так. Я, я, я вот лично считаю, что вот ну, себя вот э, как личностью я сделал сам. Понятное дело, что на основе того, что мне там где-то как-то заложено, но довел вот до того, каким я стал, это именно сам. То через, что я прошел, то, через что я прошел, я сделал с этого правильные выводы и правильное осознание. И я сам выбирал те книги. Меня просто иногда сравнивают с человеком, что мне дал фамилию, который бросил семью, ну, мать, мать мою, и ну, определенный вырост. Я говорю, не надо, не сопоставляйте. Он это просто так я не меняю фамилию просто из-за этих потому что в вознял. да да да вот из-за этого а в целом я там может быть какая-то генетическая капля есть но в целом я прожил свою жизнь уже с определенного возраста и сам принял свои решения и сам пошел вот ну я знаешь мужчин и вообще вот таких папку кушек считают это просто вот как бы эм, Лаборатория, где вот женщины, когда, ну, таких мужчин, которые бросают, женщина захотела забеременеть, пошла в лабораторию, сказала, пожалуйста, можно мне, э, мне я хочу вот эти вот перматозуиды, это ну, то же самое, она сама, потом тебя мама сама воспитывала. Больше как? общество повлияло, больше повлияли вот ну, эти, какие-то эти ушибы, сотрясения, вот это вот весь жизненный путь. Ну, все равно человек делает себя сам. Ну, понятное дело, что что-то как, как бы дает основу, да, вот этот гинофон. И просто одна тут, ну, на новую работу где-то месяца три или четыре назад устроился, мне одна коллега говорит, о, я знаю твою фамилию, ты вот, наверное, от того-то такой умный. Или нет, я от того, что, от того, что мне 36, от того, что я уже что-то пережил и прожил и сделал правильный вывод. Чем занимаешься? Извинила ты, перешла? Нет, ну, не, ничего страшного. Ну, это, ну, даже приятно. Вот. А, -э, оператор линии у нас в городе есть производство. Делаем пеленки, прокладки и каши, я не знаю, закроются, закроются. В общем, мы каши. Вот которые быстро приготовления, пеленки, которые для людей, для животных. Mm. И, Но, и, ну, эти да, одноразовые да, такие... Да, ну и прокладки для женщин, которые дешевые. Такого Ну, у вас все российское, не да, просто да, да, там. Да. Да. Там просто, грубо говоря, это эти как собственная торговая марка. То есть э одна, одна и та же начинка, но упаковка разная. Что для одной торговой сети, что для другой. Ну вот, такого. Ну так оно везде. да, да, да, да. Так оно везде, как мне говорят. А я этого не знала. Млаковый наш говорит, и ну, не смотри, говорит, вот покупаешь дорогой кофе. Можешь купить кофе, даже вот у нас есть ну, э, э, сеть, говорить, вот, катина, это сеть, сеть магазинов, который называется Кона. Ну, и у них есть свои продукты. И он говорит, покупай спокойно их кофе. Я говорю, нет, нет, нет. Он говорит, ты знаешь, как это делается. Вот, допустим, кофе или, ну, я говорю, марки кофе говорит, и заказали у этой фабрики, допустим, допустим, 500 доз для них. А там вот эта вот цистерна на 1200, куда они делают все другие 700, ну, вот, допустим, там, или э, марка э, Колода, или э, марка там другая, другого магазина из этой же дозы берут то же самое и конце концов, это одно и то же да. просто ты за марку заплатишь да. чуть чуть дороже а это будет чуть чуть дешевле читай говорит где это производит и увидишь а я не, раньше не обращала на это внимание но он прав попасть одно и то же да Ой. вот еще Ой. одно доказательство Вот видишь как Блин, Валентина я не знаю как бы нам прерваться потому что я очень хочу вам прочитать стихотворение почему-то, но я за последнее время просто несколько написал, по памяти так не скажу, вы, вы же позволите еще раз мне, у меня там есть распечатка в моих, окей, окей. ладно не нашел, по памяти, <къем> их два, два. все они под общей серии МБСЛ, не бывает случайных людей, я буду сбиваться, ну, если честно... Человек... Ну чего, ну чего. Вот. Не бывает случайных людей, не бывает рандомных людей. В этом мире все не случайно. подсознание мне так отвечает. И не нужно копаться в себе. Все проблемы искают. во мне, блин, что проще все-таки найти. О, Блин. Я их напечатал много. Да. В ну, общем, как-то так. Так, нет, я, не, я так не ждам я, я, я, а так, не... Вот она, жизнь холостяка Повсюду какая-то макулатура А хорошо живется в может да, что хочешь Раскидал раз везде, где тебе хочется И в твоем Бардаке знаешь всегда, где что можно а найти он, он Тяжело в России девушку Найти, так ведь? Я хочу найти Чоколеты, вот мне так Симпатичен, только не нравится он матерится. дядя Слава. А, дядя Слава, да. Но у него, знаете, у него постоянно так много подписчиков, прям моментально залетает, когда он только э, начинает э, стрим, что не успевает он прочитать реально все сообщения. И встретить его нужно, если только, ну, то есть реально, если его под... Украинским флагом, то есть через VPN сидите. Тогда Нет, больше, чем... я вообще мне интересно. Вот я первый раз сегодня зашла на, в Украину, и там два таких неприятных типа попались мне. Слава богу, я один вообще говорит, а почему вы на русском говорите? Я говорю, а на каком-то ходшуте я с тобой разговаривалась? что я могу... На моем языке, но если я не буду с тобой говорить, не буду на русском, ты меня не поймешь. Такие неприятные типы. Блин, а что-то я себя не вижу. А я все застряла, все зависла. Да. Ладно тогда, до свидания, раз уж хотя бы вместе. Может быть, встретимся. наш такая рулетка. Окей, окей. Я подготовлюсь к следующей встрече. Окей. Да, счастливо. счастливо.